Приветствую вас, друзья, на канале Каменный Успех Дома из камня. Сейчас тема такая мелочная, но она интересная. Смотрите, электрики продолбили. То есть сделана финишная штукатурка. Многие бы сказали, возьми просто заляпай раствором и закрой финишной штукатуркой. Но должно быть по-настоящему все. Делается как емочка с левой и с правой стороны. И потом уже наносится финишная штукатурка. Для того, чтобы сделать правильно работу. И вот если посмотрите, вот сейчас парень не работает на этом деле. Видите. Все. Коротенькое видео. Стройте из камня. Мастера, зарабатывайте. Зараб зарабатывайте так, чтобы вам. Никто не попрекнул, что вы неправильно делаете. У вас все в ваших руках. Вся правда. А если у вас правда, уже никто не скажет. О, слышь ты? Вот там ты. Проехал мимо. Или не тормозил. Или занесло тебя. Стройте из камня.